Однакомнатная квартира. Муж с женой лежат на диванчике, а рядом теща на раскладушке. Через некоторое время мужине, дорогая, ну давай, давай уже. Она, да не могу я, мамка рядом все услышит. Ну давай, ну давай уже. Через некоторое время доносятся такие скрипы от дивана. Она, ой, мама! Она, что, доченька, что? Хлебу завтра купи. Она отворачивается на другой бок и под нос себе бубнет. ух зять, прожорливый! Уже шестая буханка за ночь! Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Кто не подписан на мой канал, подписывайся. Скорей, не стесняйтесь, присылайте самые прикольные и классные анекдоты. И я их с радостью расскажу на своем канале. И тебе лично передам. Привет всем. Пока-пока.